всех приветствую всех приветствую на своем канале кассандра астро и так хочу сказать что да дорогие мои други подруги жизнь это как зебра и белая и черная по клиентам знаю что многие многие боятся вот наступление черной этой полосы ее ожидают как бы в предвкушении каких-то трагедий некоторые живут такие знаете, фобические от слова фобия фобические состояния я предлагаю вам э, жить с интересом не жить в ожидании какого-то г, а жить вот знаете с интересом интересом с удивлением Какие же задачи наша судьба нам выставит, какие же вот в какие лабиринты заведет, и как я сам, я сама буду оттуда выбираться. Итак, дорогие мои, перед вами. Вот у меня кошка там бегает, не обращайте внимания. Так, перед вами цифра один и два. Спонтанно, не напрягаясь, выбирайте, выбирайте. Что-то свечка у нас там совсем. Давайте, давайте еще раз свечку все-таки зажжем, зажжем это дело все. А как же? Сегодня нужна нам свечка, как проводник. Вот так вот поставим. Итак, дорогие мои, если вы выбрали цифру 1 или 2, я начну. Так. Так, помогать к камням нам еще будут какую-то дополнительную тему актуальную. На какой период, дорогие мои, сами выбирайте. На месяц, на полтора или на две недели. Это будет вам информация. Вы внутри загадываете срок, а я только вот рассказываю то, что увижу. И будет у нас дополнительная тема. Вот тут какая-то еще. Вне вот уже заявленных. Итак... Что же камни говорят? Что же они вам подсказывают? Начнем с темы дома. Дом. Через ну, 2-3 недели какая-то ситуация у вас в доме будет усиливаться. Я бы даже сказала улучшаться. Улучшаться вследствие того, что вы... Находитесь, в принципе, на правильном пути к, ну в борьбе за благосостояние, скажем, в том числе. И такое ощущение вот тут, что... Или вы идете по жизни с ощущением, что я сам себе режиссер, сама себе режиссер, или, возможно, наконец-то вы вступили в такой философский, может быть, и не только философский период, когда вы понимаете, что все зависит вот в данный момент времени именно от вас. И не надо ни Люсю, ни Федю, ни Тетю Иру там ждать. Понимаете, а надо самой брать вот ситуацию, самой решать, может быть, научиться подучиться, чтобы самой решать самому какие-то дела. То есть в теме дома, в теме дома усиление какой-то темы, а потом будут какие-то ситуации, <связанные> но связанные с темом, с темой дома. Возможно, допустим, это как вариант, это может быть связано с изменениям не в смысле в дома какие-то изменения связаны с родственниками с вашими с вашими родственниками или родственниками тех кто с вами проживает в доме ну это неплохо тут как бы страшного ничего нет страшного ничего нет я бы так сказала может быть на зло всем или на зло каким-то Людям, может быть, даже и так немножко вы просыпаетесь. Вот эта карта такая спящая, я назвала, литаргический сон. То есть вы начинаете просыпаться и берете, вот когда вы берете все в свои руки, то оно начинает проявляться. Что начинает проявляться? Возможно, даже тут интересно, вот так камни легли, то, чего боялись, то оно вам и поможет. Или это будет стимул, который будет вам воздвигать, чтобы выйти из внутренних этих состояний. Или можно даже просто доказать кому-то, как я уже ранее сказала. Тут такой момент, что в вашей оберченности, я бы даже сказала, тут еще, знаете, что заложено для вашего роста в ближайшее время, для вашего прогресса, я бы даже сказала. Хорошее такое соревнование. Или вы захотите кого-то обскакать. Даже, может быть, там ремонт лучше в доме сделать. Или на работе обскакать. Обскакать, понимаете? вот. А я хочу что-то лучше. А вот, может, я даже увидела по телевизору, там, в компьютере что-то. А я вот хочу тоже. я Что же это могу? А может, даже я лучше могу? Вот тут очень интересно, в общем, такие моменты. Но, возможно... Тут еще может проявиться какой-то страх за кого-то из родителей. Тоже вот тут как есть. Вот как есть. Возможно, у кого-то из родителей какие-то наблюдаются, возможно, небольшие сдвиги в здоровье. Тут такое есть. Еще вторая подсказка в теме вашего прохождения к своим целям. Да, я бы даже сказала, что через месяц-полтора открываются, потому что вот линия, смотрите, как красиво тут камни легли, открывается линия линия вариантов, я бы сказала, линия дорог. Этот камень, он, видите, такой полосатенький тут, да, с глазком даже, вот. То есть с оглядкой на себя, на прошлое, на свои возможности, я иду вперед, я пойду вперед и стану более сильной персоной, более значимой, а более даже, скажем, и авторитетной, естественно. Что у нас в темном поле лежит, то есть у вас? В темном поле лежит... Ну, скажем так, камень просветления, что ли, Камень того, что, возможно, вы по, чьи, по папиной или по маминой линии вот несете в себе какие-то сомнения. Сомнения, конечно, у нас у всех есть, но какая-то повышенная щепетильность, может желание быть перфектно, что все идеально, но вот как-то оно возгложит. Дорогие мои, я бы сказала так, тут надо немножко, может, как-то расслабиться и доверить себя, нынешнему временному потоку и сказать я конечно не как все но я немножко сделаю как в том числе как и кто-то и тогда я раскрепощусь я откроюсь и это знаете как будто вообще интересно как будто какой-то талант какая-то возможность вас внутри запакована и вот сейчас через там две-три недели вы почувствуете как в вас невидимый кто-то влил энергию и вот она, она так а может даже давно наточилась но вот тут просто такой период когда навстречу вот как бы навстречу каким-то событиям стрим -глав, вы откроете внутри эти двери эту форточка распахнется и вы пойдете вперед. Тут даже хочу сказать, то, что вы до того тщательно что-то внутри перемалывали, взвешивали, 2-3 года, может, взвешивали, быть, не быть, быть, не быть. В этой ситуации сейчас для вас оно сработает, как колесо фортуны, дорогие мои. Оно, как колесо фортуны, сработает то, что... То, то, что у вас в голове большие какие-то наработки есть. У вас в голове вот как будто опыт того, что должно быстро более произойти. И ангел тут, и фортуна, смотрите, как интересно. И между ними камень, ну, скажем так, монотонного, тщательного прохождения к своей цели. Да, я сказала, что оно... Вот так откроется, но эта монотонность, она внутри, вы уже ее прожили, пережили, переживали даже, я бы сказала, вот такой момент. И тут еще камни говорят, что твое спасение в переменах, в изменениях, может быть через месяц-полтора, может быть через два. Лежит камень изменений, каких-то неизмен, а изменений в вас, когда вы становитесь более многогранной, многогранным, вы включаете в себе дополнительную опцию, как сейчас модно говорят. да? То есть вы все скажете, ничего себе, я же вот так тоже, я же могу, я же могу, просто я в себе это выключал, я в себе это выключал, не давала себе быть вот такой, как может быть презирала других, а собственно говоря, мне сейчас для прохождения меня же, меня любимую, вот какой-то цели, а мне надо немножко сделать такие в себе подстройки. Вот тут такой момент. И, дорогие мои, подсказки вам из моей бабушкиной шкатулки. Прости того, кто покается в ближайшие три недели не останавливайся вот даже там правильная правильная подсказка то есть идите вперед вы просто почувствуете как поток вас тянет вперед и будете соответственно вот каким-то обстоятельствам принимать эти условия и двигаться и развиваться развиваться дорогие мои вот такая была подсказка вам, вот такой обзор прогноз от Кассандры Астра. Буду благодарна за лайки, за донаты, все под видео и до встречи на моем канале. теперь, дорогие мои, информация для тех, кто выбрал цифру 2. Что же ко мне говорят? Еще раз скажу, что э, период, на который я рассказываю, вот я примерно рассказываю со своей колокольни, но вы можете э, загадать свой срок. Итак, что же я вижу? Тема дома. Начнем. Вот сегодня я так разложила, как бы домашняя тема. Домашняя тема вас удручает чем-то, но, к сожалению, возможно, такой монотонностью. Ощущение, как белка в колесе, неважно, сейчас женщина, мужчина меня смотрит. Ощущение монотонности, понимаете, это не всегда плохо ощущение монотонности, да? Почему тут карта Луны? Возможно, тема детей обязывает, и от этого вы находитесь в этом, в обязательном круге, в обязательном круговороте. Но, дорогие мои, ищите радость в повседневности, ищите в каждом миге, конечно, это крик красиво, слишком сказано, но вот мы всю жизнь живем в ощущении чего-то, вот потом, а вот это, и фантазируем, но вот когда там праздник, или когда я там что-то куплю, дорогие мои, а весь кайф, вся жизнь проходит вне. Эти, конечно, точечные дни, они крутые, но вы сами понимаете, радость, она вот по времени не, не может тянуться вечно, иначе бы мы не, не понимали, где радость, а где вот негативы. Поэтому, дорогие мои, много монотонных камней. Карта креста, андалузит, смотрите, красивый какой камень прям. Карта креста, камень, господи, карта, легла вот в поле домашнем. То есть неси дальше свой крест, не переживай, ожидаешь какие-то хорошие сообщения, будут в ближайшие три недели нужные тебе какие-то для тебя сообщения. Возможно, у кого-то это сообщение связано с детьми возможно, у кого-то связанный с родителями, у кого-то, может, с наследством, у кого-то с какими-то поступлениями денег, в том числе, дорогие мои, в том числе. То есть сообщение будет не негативное, где ворона нарисована. ворона мудрая птица, но не всегда она нам, она жесткие иногда и такие жесткие нам дает информация это связь с прошлым миром даже с умершим как бы <смех> с прошлого с умершим да ну из с, прош... с нашим прошлым да а карта легла вот так то есть э, будут для вас положительное сообщение положительное какое-то решение что из интересного через три недели э, камень чертика ложится между тем, что вас греет, и то, что связано каким-то образом с вашей родней, с вашим домом. То есть, возможно, там будет целая неделя, но ну, пять дней точно, такой вашей проверки вас, дорогая моя, дорогой мой. Э, захотите ли вы накричать там на кого-то, нашипеть, э, захотите ли вы повредничать, а может даже и на назло сделать кому-то из своих родственников. Тут вам выбирать самим. Что делать, что не делать. Но я говорю то, что вот там такой период, который может вас затягивать. А, то есть у вас такое ощущение, что какого-то вот, вот ждете, ждете, ждете, ждете. И когда заканчивает какой-то край, наступает э вашего терпения, вот тут у вас внутри просыпается чертик такой, который говорит: а, тебе внутри хреново. Ну, насри там одного, обосри другого, и тогда всем хреново будет. Вот такой чертик, понимаете, судя по конфигурации, как он лег. Теперь в теме, что радует, не радует. Вот радует, не радует. Вам кажется, что какие-то темы происходят очень медленно. Даже какая-то, смотрите, это карта о каких-то, сейчас скажу, опасностей. Смотрите, вообще тут карта любви. Возможно, это говорит, что вам не хватает любви слишком монотонно, кто больше трех лет проживает в совместных отношениях со своей половинкой. Возможно, в ближайшую пятницу надо объявить об этом своей половинке и сказать, слушай, нам надо как-то вот или помягче, или поинтереснее. Или или позадористи, а может быть, вместе надо куда-то коротко на два-три дня съездить, чтобы обновить наше понимание друг друга, обновить наше ощущение друг к другу, нужность друг к другу даже, потому что другая обстановка, и мы даже в процессе других поездок, всего чего, иногда очень в правильном ракурсе может, можем посмотреть на своего человека другими глазами, удивиться, влюбиться, дорогие мои. То есть вот тут э, сами не зависайте. Знаете, так вот немножко как в болото попал, попало, оно же хреновое, вот же сволочь это болото, а ничего для этого не делаем. Вот ничего просто, дорогие мои. Что может как бы вам... Как сказать, не то, что оберчить. Смотрите, вот действительно камень поездки лежит. И я бы даже сказала, поездку надо делать в ближайшие две недели. Не откладывайте это, не откладывайте, чтобы дальше идти в нормальном состоянии, в нормальном энергетической такой целостности и свои дела делать вне дома. Так, кошка подошла. Ну что ты хочешь? Ну да, надо запустить, она, она, она не даст. Ну иди сюда. Ну, ты видишь, я делами тут занята, ассистентка, по-моему, пришла. Так, и значит, рядом с камнем поездки лежит камень ангела. Будет туда-сюда ходить. Камень ангела, то есть ангел внесет романтическое отношение. Для тех, кто еще не познакомился, есть шанс познакомиться в ближайшие две недели в том процессе в каком-то вашем обыкновенном процессе это не что-то такое сумасшедшее а вот обыкновенный процесс может даже что-то с работой на работу с работа учеба с учебы вот такое вот и в конечном итоге то есть Включите какую-то романтическую тему, может быть, любовь-романтика, и тогда это даст стабилизацию и спокойствие вам. Хотя, смотрите, как интересно. Здесь вот этот камень такой, мне его привезла клиентка с Греции, такой, ой, прям такой мягкий-мягкий, простая галька, но обалденная, да? Вот, то есть вот здесь монотонность, ну что ты, -то, ты тоже хочешь рассказывать, вот здесь монотонность. И здесь поле звезды, поле взлетов, каких-то радостей, вот то, что нас подпитывает. И здесь такая монотонность. То есть то, что я сказала вначале, «Не бойся монотонности» жди интереса, находясь в этой монотонности. Вы себе скажите вот у меня тут так, у меня же так хорошо вон у Федки там вообще конец света, а у меня тут вау у Питера вообще там что жена уходит, а у меня же вау у Люски там муж запил на две недели, а у меня не так плохо все, да? Вот может быть может быть иногда вот этот свой замыленный глаз, вот эту монотонность, даже не знаю хорошо это или плохо, но в данный момент я советую вам сбивать прицел вот этой монотонности и обратите внимание что важно легла карта луны луна еще раз повторю, она и родительская карта, и материнство, и благосостояние. Возможно, вам надо взять через неделю-полторы для себя чуть-чуть какую-то дополнительную нагрузочку, дополнительную какую-то тему, чтобы вы не в себе копались, не себя жалели, понимаете? А вот вам некогда было. Вы немножечко такой период белки в колесе, может быть, устроите себе. Что тут смотрим такое подводные камни? Ну, подводные камни. То есть в душе большая надежда на радость, вот я бы так сказала. Потому что на, на поле Луны э, легла, лег, лег камень Солнца. Очень интересно, оно же может также трактоваться и как внутреннее затмение. А когда вот мы за, у нас затмение, мы что-то не видим. Это подсказка Посмотри вокруг. Может быть, будь лояльна, будь лоялен человеку, который для которого ты очень симпатична, ну, или, ну, тут я про полы не говорю, мужчина-женщина, но, э, может быть, э, вот, что-то оберчись сама, объерчись сам, иди навстречу событиям, еще раз скажу. И вот этот камень, когда, э, может быть, через страхи, но мы идем, мы не боимся идти навстречу каким-то изменениям. Дорогие мои, идите на, в тему изменения. Но тут еще есть такой момент, возможно, вы предполагаете. Э, возможно, знаете, вот смотрите, вот если с, с, вот этот камень с этой картой соединить, да, возможно, кто-то из вас сдал анализы и боится ответа по какой-то теме, в теме здоровья. Может быть, тут и так. Ой, как здоровье, может, вот сердце, сосуды, допустим, вот такое. Уровень железа, проверьте в крови, допустим, в том числе. Вот тут есть подсказка в картах уже. Вообще скажу, из сложных камней, тут вот только вот этот такой сатанинский немножко камень, который, говорит. кстати, вот этот период, который я в начале видео сказала, это период там 3-4 дня. Тогда не стоит в дом пускать любых людей. Даже знакомые люди могут вам, ну не то, что они тут не в смысле сплетню притащат, скорее нет, вот скорее может быть с глаз вот такое что-то. Вот смотрите, как интересно, вам кажется, жизнь такая монотонная, такая серая какая-то, вот что-то не хватает, да, а чужой человек зайдет и подумает, а у них тут они очень, да очень даже неплохо. А какой у нее диван крутой, а какая у нее там люстра. Понимаете, вот такие тоже бывают пере, переходы, перепады. И на фоне этого вот то есть, то есть вообще-то такой период немножко дендерж. Вот тут, а остальное все хорошо. И давайте посмотрим, послушаем, что же моя бабушкина шкатулка. Какую подсказку она дает. Соблюдай инструкции и помню, что вранье когда-нибудь всплывает. Вот тут очень интересный момент. Буду благодарна за лайки, за донаты и до встречи на моем канале. Ваше место у Параши.